Вся прелесть новых торгов активы госкорпораций в том, что в большинстве из них для участия ключ не нужен. Вы можете просто подготовить документы к участию и подать заявку без ключа. Это очень выгодно для новичков, поэтому если вы только начинаете знакомство с торгами, активы госкорпораций очень подходят для старта, здесь вы можете ключ не приобретать. Друзья!